Романтика дворов, тобой на всю готов Малиновый закат нас пронесёт сквозь 100 часов Романтика двору, здесь куча облаков Ты будто бы богиня прямиком из моих снов Романтика дворов, тобой на всю готов Малиновый закат нас пронесёт сквозь 100 часов Дальше и, и гены Но мы счастливы вместе Твои волосы, космос Вся вселенная наша Да, мы едем по триста Мы как звезды форсажи Романтика двору да, Забы наш. тебя эти звезды Ты сама из них вышла Но когда мы вдвоем, да У меня сносит крышу Голос твой самый сладкий Накрывает лавина Не думай, что будет завтра Ты моя половина Роллы прямо на крыше Новые горизонты Счастье любит потише Счастье любит просторы Миллионы моментов Разговоры про лето, бессонные ночи Куча запретов, малиновый вечер И вокруг свечи, твой запах, он самый лучший Кроме тебя, мне никто не нужен Помнишь, как я за тобой захотел? Уже почти вечер, я говорил Романтика двору, с тобой на всю готов Малиновый закат нас пронесет сквозь сто часов Романтика двору, здесь куча облаков ты будто бы богиня прямиком из моих снов, романтика дворов.